Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. В обновлении 9.2 было добавлено примерно 40 маунтов, и само собой, кому-то хочется собрать их абсолютно всех. Но сделать это в один день не получится. Причина простая, имеется маунт, который просто-напросто делается 7 дней, а именно терпеливый буфанит. С целью того, чтобы начать его делать, нужно взять квест у Авны. Квест на то, что нам нужно принести 15 меда виспоидов. Фармим этот мед. Сдаем, и таким образом мы уже завершили первый день. Что делать дальше? Во второй день нам нужно будет принести 30 сумеречных ребер. Третий день – 200 сумеречной ткани. Четвертый день – 10 элизийской волноловки. Пятый день нам нужно принести 5 протоплоти. Это новое мясо, которое добывается в обновлении 9.2. Далее уже нужно взаимодействовать с торговцами. И сейчас я зайду на рыцаре смерти и закуплю абсолютно все эти пироги. И органическую дыню, потому что надо завтра-послезавтра сдавать их, и почему бы сразу их не закинуть в сумку. Как я уже сказал ранее, шестой пункт — это покупка пяти яблочных пирогов. А покупаются они рядом с приютом пилигрима. Летим. Warning. Warning. Выходим из приюта, и нам нужен моб-торговец. Где он? находится? Вот он. май вот Покупаем 5 пирогов. Дальше нам нужно идти в Тазовеш. Портуемся в Мало того, что нам нужно прилететь к Тазовешу, нам нужно еще зайти в него. Нас интересует продавец фруктов. У него мы купим одну органическую дынь. Можно, конечно, немножко сделать спекуляцию, накупить много-много этих дынек и продать их на аукционе. Возможно, найдутся ленивые люди, которые просто-напросто не захотят сюда лететь. К тому же она еще и стоит 100 голды. А нет, она персональная при получении. Ладно, молчу, мой бизнес-план провалился. Окей, реагенты теперь у меня в сумке. Нужно только ждать. Подожду до завтрашнего дня, подожду до послезавтрашнего дня и соберу маунта. Маунт делается за 7 дней, поэтому самое главное в данной ситуации – время. Время – наш ценный ресурс. Если мы вдруг забыли в какой-то день сдать ресурсы, то не проблема. Можно вернуться хоть через месяц, хоть через год. Прогресс в этого маунта сохранится. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!